Микс из России против микса из Франции, дорогие друзья, это Face.com и в ваших динамиках в данный момент звучит голос Александра Найфсмирнова. Смирнова. Counter-Strike Global Offensive и шоу-матч Best of 1 карта The Dust 2. В данный момент ребята из России находятся... В оборонительной стороне французы находятся в атаке. Но, разумеется, после поножовщины все может поменяться. А, но ну, ножи выиграли ребята из России. Посмотрим, какую сторону выберет сейчас коллектив. И они выбирают начать в обороне. Интересное решение. Не, я бы, скажем так, выбрал бы в атаке. Но, ладно. Это право, ребят. Давайте быстренько пробежимся по коллективам. Коллектив из Франции. Это Well Dude, JM. Айморклз, uh, сложные никнеймы порой бывают, Даркшинс и Пхэлзор. Ну а в команде из России это Гоши, Джвеу, Эзик, Антошка и Потрошитель. Надеюсь, всех правильно прочитал, если вдруг чей-то никнейм коверкал. Ребятушки, простите меня. Uh, но, собственно, атака. Атака, она же команда из Франции, в данный момент забежали на точку Б и установили там бомбу и вроде бы даже как ее достаточно успешно охраняет. Во всяком случае ситуация 4 в 2 однозначно нам говорит о том, что у парней из России сейчас проблемы с точкой Б и в целом вообще проблемы с пистолеткой. Но какие-то размены удалось навязать, тем не менее 9 хп остается у Джвеу и вот как-то с 9 хеллспоинтами не выглядит здесь Игрок обороны э, уверенно в этой позиции, ну, потому что там и в сайде есть один из соперников, в окне есть один из соперников. Тут, собственно, не приходится выбирать, а приходится просто бежать и сейвить э, хотя бы что-то. В частности, в данный момент это первый армор, который в любом случае не придется покупать впоследствии, поэтому этот сейв хоть как-то можно оправдать. Ну а французы выигрывают первый пистолетный раунд, экономика, естественно, переходит в их руки, но у команды из России есть, конечно же, вариант сделать форсбай. И, кстати, форсбай делается, да, частично. Скаут и ЦЗшка приобретаются, уж я не знаю, конечно, насколько... Профитно получится, но энтри, однако, делает Гоши. Его скаут прострелом через двери залетает в голову оппонента. И в результате численный перевес уходит на сторону команды из России. Тем не менее, хочу заметить, дорогие друзья, что точка Б в очередной раз провалена. Провалена она командой, опять-таки, из Russian Federation. Черт возьми, ребята не удержали спот Б в очередной раз, но справедливости ради там особо много игроков-то, как бы и не было. Поэтому конкретно сейчас. Вы становитесь свидетелями очередной победы, по всей видимости, французской команды. Но здесь сложно представить, как можно такое ретейкнуть при отсутствии полном дефьюз китов и вообще, в принципе, в каком-либо позиционном перевесе, который мог бы быть у команды из России за счет энтрифрага, но не получилось его захватить за счет быстрых действий соперников из Франции. Ну, все игроки атаки погибли. Три игрока обороны сумели выжить, но раунд, однако, все-таки... Все-таки остается за Францией. Э -э ну, не сказать, что это плохо для коллектива из России. Потому что, ну, в целом, есть перспективы какие-то еще на <сг комментариев> побултыхаться, так скажем, и выиграть какие-то раунды. Конечно, достигать все это будет очень и очень непросто. Снайперская винтовка уже появляется у атакующей стороны. И э чувачок. По сути, дюд является чуваком, делает энтрифраг, однако Аркадов зигзаг от Джвеу и сразу два минуса на парапете. Ответка за энтрифраг прилетела, ну и более того, даже минус, который выводит в численный перевес команду из России, тоже был оформлен. Далее ситуация следующая. Минус от потрошителя Павелу. По По-прежнему у нас есть чувак со снайперской винтовкой и попадает в ножку сопернику. Минус, который должен был бы сейчас сделан быть. А, но все-таки Антошка чудом. Чудом выжил. 16 хп осталось у Антохи. Даркшинс. Минус потрошители. Нужно забирать еще двух соперников. При этом есть снайперская винтовка. И Эзик на трофейном Авике делает минус по Даркшинзу. И команда из России. Забирают, ну, можно было бы, наверное, сказать, форс, потому что это не совсем был бай-раунд. Однако это было нечто большее, чем раунд э, с фармилками, да, то есть там и были все-таки какие-то эмки. Поэтому давайте все-таки скажем, что это был полноценный бай от коллектива из России. И этот бай-раунд остался за ребятами. Из все той же самой страны. Жвеу. Отличная аркада в нижнюю Тэшку двумя минусами. Заканчивающаяся. Но вот посмотрим, последует ли ответ от французского коллектива. Все-таки ребята здесь на восьмерке имели неплохие шансы забрать Антошку и заполучить контроль над мидом. Но что-то как-то не по плану пошел раунд. У французов это явно. И минус два от Антошки. В догоночку. Минус один от Потрошителя. И счет 2-2. Весьма. Недурственно, так скажем, проведенный раунд И коллектив из России умудряются сравняться со своими соперниками а Опять же повторюсь, лично я бы при учете выигранных э, ножей Наверное, все-таки начал в атаке И, может быть, был бы неправ Но это вот мое видение ситуации Я считаю, наверное, что в атаке начинать чуть-чуть удобнее Но, опять же, это чуть-чуть удобнее мне Далеко не факт, что удобнее было бы игрокам Жвео в очередной раз начинает раунд с двух минусов, при этом тут же получает размен от своего соперника с никнеймом, каким я не успел увидеть, Даркшинс, и Даркшинс уже вооружается эмкой с убитого... Соперника по команде. Ну и, как вы видите, второй минус на этой эмке также успевает оформить. При этом все попытки зайти на точку «Б» оказались провальными у французского коллектива. И мы с вами видим, что «Даркшинс» вновь остается один. Почему вновь? Ну, потому что такое уже было. В этот раз «Потрошитель» вновь делает последний минус в раунде. И теперь коллектив из России вырывается вперед. 3-2. Острая ситуация достаточно сейчас, в общем-то, выглядит э, французская команда сейчас немножечко хаотично Не сказать, что они были готовы, видимо, к такому повороту событий Ну, а что поделать, это Counter-Strike здесь полным, полно всяких неожиданностей может случаться и поэтому нужно быть готовым к чему угодно. В данный момент снова у нас какие-то а агрессивные действия от игроков. Атаки! Вэлл отличные два минуса. Прорывает оборонительный рядут своих соперников на зигзаге. Продолжает прессинговать сайты даже на длине умудряя. Ой, флешка прям в лицо. Неприятно, я сейчас прилетела Вэллу. Ну, а потрошитель совсем-совсем неудачно открывается на мидл. Ну, в результате железно и стопроцентно, конечно же, раунд остается за коллективом из Франции, потому что, ну, 5 киллов, которые, черт возьми, ни на один из этих киллов не последовало какого-либо разменного фрага. Естественно, должны были приводить рано или поздно команду из России к поражению в раунде. Очевидно, если вы не размениваетесь, рано или поздно это поражение наступает. Причем наступает оно вот так жестко. Вот так просто. Один человечек под дымами забежал. И этого было достаточно для победы, кто бы мог подумать. Жвео. Минус в баночку сейчас прилетел по Айморклзу. Ну и ПХЛ ХЛ Зор. Забирает на точке Б потрошителя, тем самым за заставляя команду из России перетягиваться под точку Б, потому что там, собственно, никого не остается. И нужно теперь, чтобы хоть кто-то эту позицию принял и держал, но, однако, не успевают. Бомба уже на точке, и в данный момент она уже устанавливается. И более того, уже установлена. Теперь ожидается ретейк, но ну, или же не ожидается. Здесь, конечно, все будет... Зависит от того, насколько грамотно сейчас будут распоряжаться позициями игроки обороны. Ну, я лично вижу здесь сейф, потому что экономики как таковой нет. А выбивать 4 в 4 здесь, ну, лично я бы, наверное, не видел особого смысла. Потому что этот смысл заключается в том, что какова вероятность выбить соперника с точки. И какова вероятность просто потерять девайсы при ретейке. Но мне кажется, что здесь не совсем равные, конечно же, количество процентного соотношения. И вот такая вероятность, вот, вот такая вероятность, что все закончится для Эзика, например, печально, и его девайс будет потерян, куда выше. Именно поэтому я и посчитал, что тут лучше не ретейкать. Ну, в целом по три игрока с каждой стороны засейвились, но у атаки-то победа в раунде и небольшой винстрик в размере э, двух, если я не ошибаюсь, раундов. Поэтому у них-то с деньгами полный порядок, а вот у ребят из России начинаются небольшие проблемы. Ну, в частности, потря на девайс нормальный не хватило, так бывает. Гоши. Гоши минусуют только что чувачка из э, французской команды. При этом э, это был минус не просто по чуваку, а минус по снайперу вражескому. То есть, как бы контроль дальних дистанций должен был бы перейти э, в руки пятерки из России. Но на самом деле все не совсем так. При учете того, что снайперскую винтовку подобрал себе в руки ПХЛ Зор, ну, по-моему, очевидно, да, что по-прежнему на дальних дистанциях все-таки еще нужно будет бороться. Даркшинс! Аркада на мидал услышал приближающегося соперника. Этим соперником был Антошка. Антошку отправили копать картошку. Ну и непосредственно французы выстроились сейчас на зигзаге. По-прежнему возможен выход на точку, конечно, далеко не факт, что этот выход все-таки последует, но справедливости ради вероятность этого вообще совсем-совсем маленькая. но нужна какая-то хотя бы какая-то информация французам. Ну вот, возможно, этот Молотов сейчас французов перебазирует под точку Б, кто знает. Кстати, если бы французы видели, как обстоят дела на точке Б, естественно, они бы уже давным-давно бомбу несли именно туда. Ну, с минусом от Гоши уже теперь становится очевидно, что сейчас будет подобрана бомба и унесут ее на точку Б, которая, кстати, в данный момент как раз-таки полностью отпущена. Да, здесь есть потрошитель, но мы все помним, что потрошителю не хватило на девайс. Перестрелка с нижней тэшкой. А здесь, между прочим, как раз бежал бомб-кэрри. Ну, это... Не более, чем сбор информации и гибель потрошителя, дабы чуть-чуть выиграть э, времени. Ну и, как вы видите, времени выиграно предостаточно. Даблкил от Эзика и завершающее слово за Вот 4-4, дорогие мои зрители. Жесть какая-то сейчас происходит. Чехарда нереальнейшая. Но ребята из России пытаются, пусть даже и в обороне, но все-таки навязывать какое-то свое видение происходящего. Французы при этом... Борется, в общем-то, тоже очень и очень достойно, но ну, вот, конечно, такие поножовщины хорошо, что не наносят урона, а в противном случае, я думаю, игрок обороны был бы не очень рад тому, что его тиммейт сбрил с него добрую часть лайфбара. Ну, откидывается мидл, все достаточно стандартно сейчас выглядит для команды из России, французы, собственно, тоже достаточно стандартно действуют, пытаются защищать и удерживать свои позиции, которые они уже отвоевали, но ну, тут прилетает несколько флешек, и раунд как бы практически заканчивается для французского коллектива, как вы можете заметить, три... Три минуса умудряются сделать сейчас ребята из России на приеме зигзага. И вот он, четвертый, подъезжает. Причем, кстати, там же уже, по сути, братскую могилу можно здесь организовывать. Как бы грубо это, конечно, не звучало. Но еще один минус от потрошителя. И вот теперь команда из России выходит вперед на небольшое, конечно, количество раундов. Но все-таки они есть. И это нужно признать. Пусть даже и перевес в один раунд, но это все же перевес. Тем более, что у атакующей стороны... Не все так уж и хорошо с девайсами. Вынужденный экономический раунд. Ну, хотя даже можно больше сказать, наверное, что это все-таки форс. Хотя, конечно, форсировать события при счете 5-4. Возможно, не самое грамотное решение, потому что есть вероятность отдачи, полной отдачи экономики. Собственно говоря. Опа, потрошитель. Потрезает Морклза, ну и припев... В припев в унисон ему подпивает его товарищ по команде. Антошка получает по голове. Тем не менее, еще продолжает жить какое-то время. Непродолжительное совсем. Его все-таки застрелили вражеские пистолеты. И дюд, тот самый дюд, последним остается э, на донс-поле. Э, за дальним со снайперской винтовкой притаившись. Летят ему туда хаешки. И фаталити в исполнении жвеу. Счет 6-4. Ну, наверное, стоило бы, кстати говоря, посмотреть на статистику, пока как дела обстоят с килами, ну, с КД, если так уж глобально. Смотреть, ну, по КД пока в целом у ребят из России... По большей степени все хорошо, Антошка до сих пор еще в плюс играть не начал, у французов немножечко хуже, даже невзирая на разницу в два матчпоинта, что по сути не так уж и существенно, но явно можно выделить по сути двух игроков, это Darkshins и Dude. Только эти два игрока сейчас пока что из коллектива Франции пытаются что-то а, менять в сложившейся ситуации, остальные, ну, так себе, а, а как бы от случая к случаю действуют. Ну, после разменов численный перевес сохраняется За командой из России Какая неудачная флешка Ну, скорее нет, флешка-то удачная Но слишком быстрые действия Наверное, пытался Организовать сейчас Dark Shins Пытаясь забрать снайперскую винтовку Что это был за звук сейчас? Я что-то не понял, что это сейчас был за звук. Вы его тоже слышали? Когда КС 1.6? Кримзон, КС 1.6 будет, скорее всего, в понедельник. Но это не точно. Но на следующей неделе, по-любому, в один из каких-то дней будних будет матч по Counter-Strike 1.6. Так что, если вы хотите посмотреть на старую добрую 1.6 кс то вот на следующей неделе у вас... Будет такая возможность. Вновь отдача экономики Даркшинс. Вот это да. Вот это называется на морально-волевых, дорогие друзья, попытка вывести просто раунд. С маг-десятом, ничего не опасаясь, просто забегает и делает энтри по Гоше. Но, тем не менее, игроки обороны, естественно, уже заняв чуть более приятные позиции, начинают планомерный отстрел соперников. Кто-то даже умудряется сгореть в Молотове. Ну и остается последним... Последней надежды, я бы даже сказал, для французской команды. Чувак. Да, тот самый чувак. Нет, не, не слышали. Блин, а я вот слышал какое-то пиканье-тиканье непонятное. Ну, это вполне возможно, может, что-то на улице тикало-пикало, и я просто через наушники услышал. Потому что точно что-то пикало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, минус Поттер, дорогие друзья, с ножа, дюд, подкрадывается к своему сопернику и просто вставляет ему пику а, промеж лопаточек, некрасивый, конечно, момент с точки зрения Поттера, потому что, ну, как бы, игрок сильный, и любой сильный игрок не любит, когда его режут, но, с другой стороны, а, хочу обратить внимание на другие факторы, ну, скажем, например, первый фактор, это победа в раунде, ну, а второй фактор... Скажите мне, кого хоть раз не резали? Ну, меня резали часто, ну, моих тиммейтов часто резали. При этом, если мы выигрываем карту, какая разница, как тебя убили? Минус с ножа и минус с пистолета — это, по сути, на самом-то деле одно и то же. Это все равно минус. Неважно, каким девайсом и с какой дистанции он был сделан. Но действительно многих дезморалит, когда их режут. Справедливости ради... Это нужно понимать. Я надеюсь, что Потра не получит дизмораль. Ну, потому что это безобидный минус. well отличный выход на мидл. Два минуса. Ну и тут уже занятие, естественно. Таркшинс. Минус потрошитель. Эрзик. Эрзик, прошу прощения, Эзик остается последним в соло против трех соперников. Но, наверное, я не знаю, даже на удачу для Эзика или нет. Много снайперских винтовок, правда, перестрелять ни одну из них не сумел. Разник, разница в деньгах за убийство? Нет, ну, это разумеется. Я имею в виду разница для того, кто был зарезан. Для него-то разницы никакой нету. А, ну, естественно, тот, кто зарезал, получает гораздо больше денег. Это само собой. Но я имею в виду, что человек, которого убили, неважно, ножом или диглом, или калашом, или АВП, гранатой, чем угодно... А... Важно после этого дезмораль не ловить, потому что это обычный такой же минус, как если бы тебя застрелили с калаша. Эзик вместе с Жвео по минусу сделали. 8-5 счет. И Антошка через смоки убирает чувака. Гоши. Что-то французы подрасклеились. Где фраги? Вот они. Вот они, фраги. Минус от Ай Морклза, Но не отпускают из зигзага своего соперника ребята из России. 9-5, последний раунд первой половины, дорогие мои друзья. Ну, счет приятный, чего уж здесь греха. Э -э Морально, короче, да-да-да-да-да, именно так, именно так. Uh, счет для коллектива из России, чего уж тут греха таить, конечно, гораздо более приятен, нежели чем для француза. 5 entry энтрифраг, кстати, в последнем раунде первой половины. Что тоже достаточно важно. Важно делать энтрифраги, тем более на такой карте, как The Dust 2. Минус, который делается на миду, как правило, провоцирует игроков обороны уже не стоять. 3-1-1 и 3-2. Уже приходится ставить кого-то на мидл. Ну, либо же играть в отдачу мида и рисковать тем самым э, прорывом, например, на точку Б через тот самый пресловутый мидл. Ну пока же проход через длину, которую пытается остановить Эзик и делает только один минус. Но этого в этой ситуации может хватить, если, конечно же, Вео будет попадать. Он попадает, но не делает минус. Попадает в ножку своему сопернику. Тут же происходит очередной размен. Бомба устанавливается под длину. А я напомню, что у игроков... Атаки Две снайперские винтовки Не АВП Один АВП, точнее, один со скаутом Ну вот только что промахнулся тот, который с АВП Оу! Потрошитель Блестящий клатч, дорогие друзья Который, в принципе, показывает, что Потрошитель не расстроился, когда его зарезали И минус мораль не поймал Ну что ж, 10-5 Блестящее, я считаю, завершение первой половины для команды из России Французы, увы, продемонстрировали себя в атаке, ну не настолько уверенно, как, наверное, хотелось бы демонстрировать, да, я вот так вот думаю Вероятнее всего, хотелось бы взять раундов побольше, ну и вообще каждая команда, я полагаю, хотела бы выигрывать со счетом 15-0 первую половину Но далеко не всегда такое происходит, что здесь э, выдумывать-то ну, полетел дым на мидл, естественно, этот дым на мидл не более чем просто отвлекающий маневр, но не повезло сейчас, скорее всего, Эзику. Но Эзик без минуса, кстати, позицию не отдал. Французы предпринимают интереснейший раунд, хочу заметить. Полная отдача точки Б с аркадой э, в тшку и полная отдача точки А с удержанием полупассивным МИДа. Интересный подход, конечно, но вот бомбу, я считаю, нужно было бы ставить все-таки под длину, а не под зигзаг, потому что очевидно, что игроки обороны придут на ретейк именно с зигзага, и здесь ПХЛ Зор уже сделал один минус, но правда пока что только один, вот второй долетел, второй долетел фраг, и, к сожалению, трех фрагов от... Французской команды немножко не хватает для того, чтобы победить российскую пятерку. 11-5, пистолетка за ребятами из России. И таким образом мы получаем ситуацию, в которой пистолетками команды разменялись. То есть французы в атаке взяли пистолетку. И русские тоже взяли в атаке пистолетку. Что опять же подводит маленький-маленький такой итог под этой ситуацией. Пистолетка в атаке чуть-чуть попроще. Ну, чуть-чуть попроще, но посмотрите, что за раунд, дорогие друзья. Оборона готовится жесть какую-то сейчас демонстрировать в зигзаге всей командой. Практически здесь встают, но минус один только, всего лишь один минус, черт возьми, обидно. Жаль, что у французов не получилось реализовать такую хитрую задумку. Они ведь угадали даже с направлением атаки русской команды. Они угадали, что здесь действительно будет выход на точку А и именно через зигзаг. Но чуть-чуть не повезло французам, что уж поделать. Это все-таки был экономический раунд. Ну, с пистиками принимать это всегда достаточно тяжело. Учитывая, что соперники, взявшие пистолетку, с огромной долей вероятности выбегут. В следующем раунде не с калашами, а с маг 10 с МПшками и так далее. Ничего себе! Вот это попадание от Поттера. Замечательный минус со скаута. Морклс Отвечает минусом со снайперской... Простите, со снайперской, господи, Сэмочки. Ну здесь, да, как вы можете заметить, сейчас с минимальным раскидом, но все-таки принято решение приобрести девайсы. Игроками французской команды И это, с одной стороны, работает И работает достаточно неплохо Французы... Э -э как это? Ну, разменялись, короче, в плюс Стратегически они-то пока что э, Тоже достаточно неплохие позиции заняли Но надо понимать, что этот раунд Категорически нельзя проигрывать Ой, что это такое? Эзик! Очень неудачно подкинул сейчас бомбу вверх. Ну, в результате просто показал, где он находится. Ну, и мне уж кажется, конечно, такое не выигрывается. Абсолютно синхронно Гоши и Антошка погибают. Мы получаем 12-6. Важный с точки зрения экономики для французов раунд сейчас был выигран. И это замечательно. Потому что в таком случае французы получают возможность на камбэк. Получают возможность на отыгрыш этой ситуации. Uh, я имею в виду этого матча вообще в целом на позитив для э, самих себя. То есть есть возможность еще выигрывать. В случае поражения в предыдущем раунде, я думаю, э, с экономикой случилось бы что-то непоправимое, и потенциально пришлось отдавать много бы раундов. Ну, пока непонятно, к чему в результате это все придет. Сейчас форсированный байт команды из России, ну, если можно его, конечно, таковым называть. Два пистолета, Мак-10 и Скаут. Не совсем форс. Это чуть, чуть больше, чем экономический, но чуть меньше, чем форсбай. Потому что даже арморы не все приобрели. Ну, какие-то небольшие деньги, скажем так себе, оставили ребята из России. Потрошитель продолжает нас... <creo> Я в такие моменты, ей-богу, теряю. до да речи, дамы и господа. Потрошитель два блистательных минуса со скаута на меду. И это позволяет команде из России открыться на точку Б здесь в... Унисон МАК-10 настреливал и Дигл в том числе И забавный раунд На самом-то деле получился Бомбу устанавливать на споте Б По последнему французу есть информация Ну и тройка русских ребят Вероятнее всего, наверное, такой раунд Уже не отдадут Ну, тут попросту даже нечего отдавать Во-первых, игрок обороны Не пойдет ретейкать, потому что автомат Калашникова и первый армор Однозначно то, что ему пригодится в следующем раунде Ну и... Опять же, отсутствие дефьюз-китов. О какой может идти в меняемом ретейке речь, если даже просто на снятие бомбы потребуется гораздо больше времени, чем могло бы при наличии тех самых дефьюз-китов. Но пока что все-таки 13-6, и оборона потеряла экономику. Ту самую экономику, которую они отвоевывали так Рияна в 18-м раунде, но в 19-м... Все-таки произошла отдача Этой самой экономики Придется теперь играть с мп 9 С СЗшкой, Деглом и 5-7 Бай, ну, такой себе В упоре удерживать, наверное, этого хватит Ничего себе, какие головы ставят? дюд Замечательный хэдшот но, к сожалению, этих хэдшотов, опять же, слишком мало для того, чтобы французы чувствовали себя комфортно. Остался один Айморклс. Да, у него есть МП-9, и, скорее всего, даже сейчас он на эффекте неожиданности, да, реализует свою МП-шку. Подбирает калаш, но один в 2. И по-прежнему нет дефьюз китов. Но здесь уже, конечно, надо идти выбивать, отдавать 14-й. В таких условиях, ну, очень, я думаю, не хотелось бы. Бурхан Бурхан пишет, слава Россия, тысяча рублей. Ну уж, не знаю, к чему тысяча рублей, вы, наверное, ставочку хотели бы сделать. Увы, ах, но на подобные матчи ставочки не делаются. 14-6, два раунда остается команде из России до победы. Французам до победы нужно взять 10 раундов, согласитесь, 2 и 10 разница, конечно, колоссальная, но при должном упорстве эти 10 раундов можно забрать Потому что я спешу напомнить вам, что первую половину команда из России выиграла со счетом 10-5, играя в обороне Если команда из России смогла это сделать, почему это не могут сделать французы? Ну, вполне себе, вполне себе смотрится как ситуация, при которой могли бы быть и даже... Даже овертаймы ПХЛ ЗОР ну вот, видите, под прикрытием смока достаточно просто реализуется практически любой девайс. При этом еще и снайперская винтовка, сделавшая энтри. Ну, в общем, для французов появляется надежда на победу в раунде. Хотя вы сами помните, буквально недавно потрошитель, э, находясь в численном меньшинстве вместе со своими тиммейтами, умудрились выиграть раунд, не имея, по сути, в руках ничего, кроме скаута. Приветствую всех! Суицидалити, приветствую вас. Снайперская винтовка и автомат Калашникова и вот Калаш уже отстрелялся минус ПХЛ Зор, дюет ответный минус и четыре в одного. Ну, конечно, Гоши здесь предстоит отработать на 500 чтобы выиграть. Ну вот как минимум на 250 из них он уже отработал. Ну, кстати, заметьте, три снайперские винтовки в данный момент находятся на карте все с оптикой. Но стоит только поставить бомбу, я думаю, произойдет. Небольшая перемена, однако перемена произошла вот прям сразу. Гоши очень быстро и оперативно, черт возьми, поменя... поменял свою снайперскую винтовку на автомат Калашникова. И вот я думаю, что сделал он это на самом деле зря позиционно. Сейчас ему хотя. Нет. Все-таки неудачный. Неудачный мув сейчас делает Гоши. Ну, действительно, ситуация тяжелая. 1 в 4. Я думаю, даже самый крутой француз возьмем это Вэл. Со счетом 10 на 16. Ну, это он крутой по MVP. По количеству убийств давайте возьмем э, чувака, у которого 14 на 17. И вот дюд, э, собственно, этот самый. Мог бы и не затащить такое, даже невзирая на то, что он хороший стрелок. Очень хорошо играет Россия. Слава, Россия! <связать> Брхан. Я рад, что вы поддерживаете команду. Но все-таки еще пока что... Матч не сыгран, и даже, вот вы сами видите, два минуса от французов получают сейчас коллектив из России. Ответы нужны хотя бы на один из них, но пока что их нет. Раскидка под точкой Б, ну и здесь у нас 2D очень интересная, увидят ли игроки... Увидели. И, кстати, даже без потери умудрились сейчас реализовать достаточно смешную позицию. Потому что смешная позиция. На парапете друг на дружке стоят. Их можно было убивать с МИДа абсолютно спокойно. Но повезло, так скажем, да, что МИД был закрыт дымами. И игроки обороны решили не аркадить. Ну, вот сейчас ситуация 3 в 1. Предыдущие 4 в 1 сделать не удалось. Но посмотрим, как получится. Админ, вы красавчик. Бурхан, ну, за это вам отдельное спасибо. Большое-большое спасибо. Лайк, like, привет, пацаны. Стасик, приветик. Приветик и приятного вам просмотра. Уходит на сейв Гоши. Гоши смирился, по всей видимости, с тем, что произойдет сейчас отдача раунда. При неприятнейшее известие для коллектива из России. Но в целом при счете даже 14-8 ребята из Российской Федерации не сильно многое теряют. Не, вы посмотрите, он еще что-то раскидывает. Он еще что-то раскидывает, дорогие друзья. И это будет выход на точку А. Опачки, здравствуйте, минус от Гоши. Причем это не Гоша, и минус от Гоши в родительном падеже, да? Как бы парадоксально это не звучало, это минус от Гоши, потому что у него не Гоши. Минус еще один по чуваку, и один на один остается с Айморклзом. При этом Айморклз со снайперской винтовкой и совсем не понимает, где находится оппонент. Боже мой, квадрокилл от Горши, От Горши, простите, от Гоши. И какие-то сумасшедшие клатчи один в три на последних секундах. Бесподобный раунд, самое, наверное, главное в этом раунде. Это дым, который пробросил Гоши на мидл и тем самым отвлек игроков обороны именно на эту позицию. Вот что а, всего-навсего одна дымовая шашка а, смогла сделать в эту ситуации. Но ну, это просто головокружение какое-то. Вэлл well, на МП-9, отчаявшись и понимая, что здесь, конечно, сейчас очень тяжело будет... И надо бороться до последнего. Принимает решение пушить своего визави в банке. Но неожиданно для Вэлла там визавито было целых трое. И поэтому поражением на позиции и потенциальная отдача раунда на данный момент нависла над французами. А отдача раунда сейчас это то же самое, что отдача... Катки, потому что одна ЦЗшка остается у Даркшинза. И его забирает потрошитель. Дорогие друзья, французы проигрывают со счетом 16-7.